A sta rossa, a sta rossa Наш родимый дом, первым делом, первым делом самолеты. Ну а девушки, а, а девушки, девушки потом? Первым делом, первым делом самолеты. Ну а, а девушки, а девушки потом. Нежный образ мечта ты голубишь, Хочешь сердце навеки отдать, нынче встретишь увидишь полюбишь, да а на Заприка сползть. Потому, потому, потому что, что мы пилоты. Небо наш, небо наш небо родимый дом. Первым делом, первым делом самолеты. Ну а девушки? А девушки потом. Первым, первым делом, первым делом, делом самолеты. Ну, а, а девушки? девушки? А девушки потом Чтоб с досою пути не встречаться Вспоминая про ласковый взгляд Мы решили, друзья, не влюбляться Даже в самых красивых девчатках потому, потому, потому что, что мы пилоты по наш небо, мы наш мы родимый дом Первым делом, первым делом самолеты. Ну, а девушки? А девушки потом? Первым делом, первым делом самолеты. Ну, а девушки? А девушки потом? Прошу. Тихо. Привет. А, ну, ну, ну, ну, знаете, ну, нет, нет, нет. Это, а? по-моему, по ничего, ничего, ничего. По ладно. случаю выздоровления по 25 грамм не мешает. Тихо. <свист> Итак, за бесстрашного истребителя. Мастера безпарашютного спорта. Ладно. <свист> <свист> <свист> Майора Булочкина. Ура. не привычки давай <coughs> хватит, хватит, хватит. тихо минутку минутку минутку порядок спасибо друзья Вы расстроили товарищи знаешь что за нас всех за истребителей за соратников за мизогенов а это что, что это? мизоген а. Во всех энциклопедиях. Да, но что это значит? Мизоген. Да. Это есть жена-ненавистник. Нет, товарищи, жена ненавистник это через щит. Капитан Кайсаров. Старший лейтенант Туча. В ЗАГС вы пройдете только через мой труп. Ясно? Тихо-тихо. Никаких ЗАГСов, никаких трупов. Договорились. До конца войны любовь отменяется. Кажется, ясно? Ясно. Святой. Мужской. Союз. Так вот, за святой мужской союз. А вы что, опять за мной, сестра, да? Примите микстуру, больной. Опять вы сюда сбежали? Ой, ну, ей бог сестра, я же не пью. Микстура? И Ему? Что это? Булочкину микстура? Так это ж не человек, это орел. А где вы видели, чтобы орел пил микстуру? Вот именно. Ведь вы должны понять, вы такая симпатичная. А капитан Кайсаров? Дальше лейтенант Зуча. Никаких разговоров. Давайте я сама налью. Ты немедленно выписывайся. Тебе надо три раза в день воздушный бой принимать, а не микстуру. Я тебя знаю. Правильно. Правильно. Выйдешь. все самолет новенькой. <связь> Скорость 1200 в час. Яви <связь> 116. А Лавочкин 32. А то еще ламочкин. есть новая конструкция. Какой? Верхолепная машина. она называется чем. Микстура? Нет, не микстура. А какой-нибудь именной подарок народной артистки. Капитан Кайсаров, -а. старший лейтенант И да. виноват. Да. Ой, что вы с ним о. делаете? Теперь к себе больной. К вам сейчас придут командир дивизии и профессор. Светила наша медицина, окончательный осмотр. К себе, к себе больной. О, хорошо, слушай. Главное, не позволяй себя называть больным. И Этому профессору медицине скажи, чтобы тебя все называли товарищ здоровый. Я понимаю, им конечно приятно, да, да, да. кто такой, а своих больниц. Ну ладно, О, да, еще да, вы, да, конечно, я как-нибудь сам разберусь. На вот для храбрости. Давай. Так? Больной! А, да да да да, иду иду, сестра. Иду. Че? Да нет нет, пожалуйста, все в порядке. пойдем. Сестра. Ничего ничего, сегодня же выпишем, потому. Потому потому, потому, потому что мы по не, по не мы дом. А здесь больно? А, нет. Неправда, здесь больно. А? Больно, а? Больно. Ну вот очень хорошо. Дышите. Совсем не дышите. Так, не дышите. Кардиограмма, сестра. А вот это надо бросить, да мой. какой. Реши, ты бросить. Недавно, знаете, затяг... бросила. А, разве, не тянет? Тянет, голубчик, тянет. А вот вам надо было жить. Хорошо. Ну, так вот, больничный режим больше не нужен. Товарищ профессор. Летать. Можно, а? Можно, можно. Товарищ профессор, дорогой профессор, дорогая профессор. Пить можно, голубчик пить можно. Молоко, знаете, щетро, э, понимаете, там, фруктовые воды, к вас в неограниченном количестве. Пожалуйста, пожалуйста, вот. Ну вот, значит. А вот это романы, понимаете, флирты, это семейные драмы, это нельзя, надо сердце принять. Будьте, будьте покойны, товарищ профессор. Ну вот, э, так вы больше не падайте, товарищ, э, товарищ. булочки, Булочкин, Булочкин. Очень <с хорошо. Правда, фамилия. Ну, невеличественно, но я, невзирая на фамилию, первый полет посвящаю вам. Благодарю, очень тронут. Благодарю. Чухов, чухов. Даю тысячу сто, в вашу честь. Сколько, вы сказали? Вы знаете, вы знаете, даже тысячу двести в час, вот вы увидите. Тысяча двести метров? Нет, уже... это, это километров. Что, что? Да что же, это что? нормальная скорость для истребителя. Что, Противопоказанный, не стремительный, решит, решит Ну Придется, значит пересадить на штурмовик. А скорость какая, штурмовика? У штурмовика 550. Нет, противопоказанный решит, ну что уж. Ну тогда бомбардировщик, скорость 400. Скорость 400. Противопоказанный, решит А скажите, нет ли у вас чего-нибудь так потише, понимаете, помедленнее? Есть У-2. А скорость какая? Пустяки, 100 километров. Ну, что же делать, ну... Не возражаю, не возражаю. Погодите, погодите, погодите, товарищ профессор, товарищ генерал, что же это получается, а? Я же истребитель, я, я по земле ходить не могу, пешком все, бегать хочется. Бегать-то вам, товарищ, противопоказано. Ну за что же это? у два, да я, да я лучше пехоту. Вы понимаете, что такое у два? Молоко возить, ну, товарищ генерал, ничего. ну за Более что же это? это? О, булочки. ничего ничего. Два теперь на вооружении Этот самолет Как ночной легкий бомбардировщик, Большие дела делает Вспомни Сталинград Ну вот и поздравляю, Лавляю И пожалуйста, знаете, не падайте в мою честь. Говорил. Ну что? У меня мертвый час. Профессор распорядился его на У-2 перевести. Что? Сердце. На У-2? Да. Ой, переживает. Слушай, Вася. Вообще-то он ведь все-таки летает. Ну конечно, отдохнешь после триумфа. Вот. Газетчики мучить не будут. Но девушки писать не будут. Вот-вот-вот, Упадешь вот, вот, в солидную компанию. Все-таки там но ну, вот все пожилые, не так сказать, ветераны. товарищ майор, беда прямо. На, покури, иногда помогает. Вот, спасибочки, давно не курил. У нас тут все не курящие. Не курящие? Может, сказать, есть и не пьющие? Есть и не пьющие. И летают. Летают. Ха. Ангела, а не летчик Вот тут вот, в дачке первый звено. И штурмами скотвели тут же. Товарищ майор, вы постучали. Это почему же? Одну секунду. Это еще что? Почему здесь девушка? Это, извините, не девушка. А кто же? Что в сказали? старший лейтенант Кутузова. Майор Булочкин. Мы думали, вы позже будете. После ночных вылетов только что встаем. Ага. Встали. Прошу, товарищ майор. Товарищи офицеры. Здравствуйте, товарищи офицеры. Давай, желай, товарищ майор! Больно. Больно, Вам что-нибудь у нас не понравилось, товарищ майор? Нет, ничего, уютно. Светлица. Скажите, пожалуйста, вас в случае не Татьяна зовут? Нет, это а что? Да понимаете, обстановку у вас располагающие письма Ниге написать. А вы знаете, некогда летаем много. И выходят все первое звено девушки? Все девушки. Так, и пилоты штурманы, значит. И пилоты, и штурманы. Ну, а второе и третье звено? Есть мужчины. Есть мужчины? Угу. Ай-яй-яй. Ну, правда, их всего трое. Нет, все равно. Ай-яй-яй-яй. -яй, -яй, яй я понимаете, думал, один попал в этот женский монастырь. С детства, понимаете, мечтал. В самом деле? Хм. Ой, простите, товарищ майор, но вид у вас действительно строгий. Да. Монашеский вид. Спокойно. Есть спокойно. И Пойдемте, товарищ, старший лейтенант, покажите свои машины. Но? Где же ваши воздушные гиганты? Рядом с вами, товарищ майор. То есть? Старший лейтенант Светлова! Старший лейтенант Светлова! Да, вот эта маскировочка. Тоже из первого звена. Зовется король камуфляжа. Маскировку на необыкновенную высоту подняла. Фашисты рядом никак найти не могут. Слушайте, Скажите, пожалуйста, вы сами летчицы или это тоже камуфляж? Никак нет. Я ваше беспокойство, конечно, понимаю, товарищ майор. Вы, Наверное, думаете, девушки, значит, романы, любовь. Но простите, это у нас не не. Не не. Не не. Вы даже зарок такой дали, вроде клятву. До конца войны ни романов, все первое, второе, третье звенье. Ну, конечно, это мужчин. мужчины, ведь такого не выдержит. Что? Любовь, это, конечно, дело хорошее, но авторитет командира падает, а это никуда не годится, верно? Ого, ну ладно, пойдемте. Ну что не придется мне у вас летать я еще с командиром дивизии поговорю разрешить товарищ генерал не в порядке служебном а как летчик с летчиком понятно я уж сам думал о вас товарищ генерал вы сами летчики, мы поймем друг друга обязательно поймем поговорим и поймем только вот что. Сначала посоветуйте мне насчет одного задания. Слушаю. Вот посмотрите. По данным разведки, тут слева от дворца немецкий штаб. Рядом в датчиках разместилась берлинская комиссия по вывозу цен представителей Верховной Ставки. Так вот, нужно... Точно и быстро, с одного, так сказать, захода штаб и комиссию накрыть, так, так. а промазать ночью легче легкого. Подходы опасные, вот тут зенитные точки. Нужно, значит, зенитные точки отвлечь. Пусть стороной пролетит звено наших самолетов, а на самую бомбежку, мне кажется, послать нужно только один самолет. Площадь бомбежки маленькая, блюдечко. Для Петлякова трудно. Да, трудно. Для Илу тоже нельзя. Тоже нельзя, совершенно верно. Да. Товарищ генерал, а что если у два? Как вы сказали, у два из моей эскадрили. Ах, у два. Конечно. У два может подойти тихо на высоте 50 метров, пройти прямо над самой целью. И уж это он не может тогда на кой черт мой? Да. Простите, товарищ генерал. Ничего, ничего. Очень хорошо придумали. Да, значит, один у два из вашей эскадрильи. Так точно. Да, но понимаете, какой летчик тут нужен. Я бы сказал, остроумный, бесстрашный. Ну, ну что, товарищ генерал, так уж и бесстрашный. Так-так. Так вот кого бы из вашей скады на это дело отрядить? Правда, вы еще не ознакомились, молодежь не знаете. Простите, товарищ генерал, а что же, я сам не гожусь на это дело? Нет, конечно, годитесь. Но ведь со здоровьем вас не совсем ладно. Сердце, головокружение, противопоказано. Товарищ генерал! Я, я здоров, как бы, вы как бы разрешите Ну, отлично К вечеру составьте план А сейчас идите Есть, товарищ генерал Василий Васильевич Слушаю а О чем хотел со мной потолковать, то Видите ли, товарищ генерал я, собственно говоря, и шел к вам, чтобы получить вот такое задание. Я так и знал. Оба летчики понимаем друг друга. Так, выполняйте. Товарищ майор. Да. А вы маршрут-то хорошо знаете? Товарищ майор, я Штурман уже три года. А, ну ладно, ладно, не обижайтесь. Между прочим, не удивляйтесь, я в полете пою. Это еще привычка у меня с истребителя осталась. Польте, товарищ майор. А репортуар у вас, простите, какой? Русские песни. Ходящие. Начало совещания, есть время. Пакуем здесь. Вечерний звон, Вечерний звон, Как много дуб. Приготовились. Удивительно, какая тишина. у колоссально. И Теперь в живых Когда веселых, молодых и крепок их Могильный сон еще раз значит, Не слышен ему. вечерний сон Отлично! Вечерний звон. Вечерний звон. Как много... Держать. Так, еще... А нет, нет, нет. Так, отлично. Игол! Приготовились, идут. девушки, быстро. Идут, идут. Как только придут, встретить как следует, ясно? Yes. Yes. Yes. Ты посмотри-ка, цветник. Международный женский день. Мы думали, он плачет, а он смеется. Ну, я за майора как за себя ручаюсь. И девушки как на подбор. Так маловато. Хорошие девушки. Капитан Кайсаров, я предатель и уничтожаю морально и физически. Понятно? Более-не-менее. Пойдем. Пошли. Добро пожаловать. Здорово, Семер. Здорово, Сергей. Товарищи, прошу любить и жаловать. Краса и гордость воздушного флота. Капитан Кайсан, старший лейтенант Тучи. Очень приятно. Светло. Ага, свадьба будет. Старший лейтенант Кутузова. Светлова. Мария. Ксения. Кайсаров Сергей. Ну, ладно, знакомьтесь дальше, товарищи. Так. Наташа, О, теперь всем сборить. Всем, Блины. Хорошо. Хорошо. Товарищи офицеры. Блины со значением. Удачных бомбежки. <связать> <связать> Товарищи, стоило ли, так сказать? Ну, конечно, ничего особенного, рядовой были, но бомбили мы удачно. Простите, товарищ старший лейтенант сказал, бомбили мы удачно. Вы хотите сказать, бомбили мы удачно? Ну да, я так и сказала, <связать> мы. <связать> я не понимаю, кто же бомбил, мы или вы? Мы! Мы, мы товарищ старший лейтенант, мы. Ах, <связать> Вы. Ага. Извините. А я мужчину. Про нас. Мы тоже вчера сопровождали штурмовики и бомбили удачно. Ну да. Дождем. А Откуда вы знаете? Так совершенно естественно. Цель. Ну вот как этот блин. А скорость у нас, сами понимаете, не ваша у 2 Ну куда уж надо? Курс наш 120, зато мы не мажем. Кушай, Семен, кушай. Спасибо. Спасибо. Машцы, Маште. Вот никогда не думал, что у 2 может истребителя да еще такого сбить в честном бою. Сеня, кончено, я перехожу на У-2. А Почему это она так обрадовалась? А всего а ж не радовал. С такой истребителем к нам в верно? Верно? Правда, девушки, вы все смелые, замечательные, Капитан Кайтаров. И Сеня, Сеня, она, наверное, каждая мечтает попасть на истребитель. Меняюсь, пожалуйста. Интересно Мен. вы, посмотреть, как он будет ползать на этой черепахе. Немцы за такую черепаху железный крест дают. У них даже специальный приказ есть. А, Может, немцам фанера не хватает? Кто их знает? Мне интересно, как он будет осваивать эти удла. А что, летчик на такой машине должен быть смелый, остроумный. На двух ногах? Да, и с головой. Значит, знание языков обязательно. А образование никогда не мешает? Вот вам бы. Я не советую на У-2 летать. Mm -hmm. Разрешите? Ну, пожалуйста, нет, а я и не собираюсь. Я вот о товарища беспокоюсь. А вы за него не беспокойтесь. У него-то как раз голова есть. Чего ж не кушать, Семён? Кушай, кушай. Ну, кушайте, кушайте. Вы, конечно, меня извините, что я с вами так грубо разговаривала. Вы человек опытный, пожилой. Я пожилой. Что вы? Я Ну, может быть, по внешнему виду, по характеру, я понимаю. Но не в этом же смысле. Ума птицкая, да? Ой, пожалуйста, вы на меня такими трассирующими глазками не смотрите. Ничего не выйдет. У вы меня тут знаете, Броня. Меня пушкой не прошибешь. Ради что Катюшей. Катюша. Меня, между прочим, Катюшей зовут. Вы, ребят, лучше наших девчат не трогайте. О, я ведь теперь их все секреты знаю. Да. да. Вот. вот сидит. Цыганский бар. Или вот взять Машу Светлову. Знаешь, да. кто это человек? ой ой ой да. О, это король камуфляжа. А, правильно, правильно. Да. Вот это дамское дело, вот дамское дело. Надо вот камуфляж наводить, да, да, да. грим, так сказать, понимаете? Да. Ну, а в отно отношении авиации, вы меня извините. Пожалуйста. Ну, сказали глупости, это же, скажем, случается. Станкайстанов. А истребителям здесь делать нечего. Да? Да. <свист> Вы меня извините, пожалуйста. Да, пожалуйста. Идем. Ты что, Семен? А мы а здесь организуем ты. свой мужской стол. А -а -а -а. Мы а что? Дерганалий истребитель. Аликаюк поддержал, товарищ. Я, я слушаю, здесь а то Маша Катюша. Нехорошо. Обабился а майор. Ну-ну-ну-ло, ну, святой. Ах так, мужской. Союз. Одну минуту. Смотри. Давай, Катюше, песню. Девчата, а ну? А ну? Дошли бы вечером, вечером, вечером, Когда пило, мы скажем прямо, делать нечего Мы приземлимся за столом, заговорим о том, о всем, И нашу песенку любимую свою Дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем Над милым порогом Качну серебряным цепи крылом Пускай судьба запросит нас далеко Пускай! Ты к сердцу только никого не допускай Следить будут пуду Не нога сверху видно все Ты так и знай Пусть будет весело Весело, весело. Чего ж ты, милая, курносый нос повесила? Мы выпьем раз и выпьем два. Наши славные у так, что завтра не болела голова. Ага, дорогу, дорогу дай, дай. правые, но чтобы не сказали по руки нас правые, мы перед вылетом еще их поцелуем горячо и трижды плюнь чей-же моя плечо? Ту -ту. Пора путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем, милый дорога, начну с веры, тебе тебе крылом. Уйдай, ты к сердцу только никого не допускай. Следить буду строго, и к сердцу видно все, ты так и знай. Ты так и знай. Взяли, поклонились, сели. Всё! Нет, зачем же? Я сам. Нет, разжите, я по-моему. <смех> Еще одного истребителя подбили. Ты думаешь? Ага. Ну-ну. Подмитно выправится моя школа. Посмотрим. Товарищ старший лейтенант, любовь с первого взгляда. Ой, значит, вы не любите. И даже очень. Что-то всерьез и жениться на мне будет. Да всерьез-то всерьез, а вот жениться простите, не могу. Это почему? По двум причинам. Первая, дал клятву не жениться до конца войны. А, а вторая? А вторая, женатый, товарищ старший лейтенант. Интересно. Тоже это ваша жена была. Вы сами есть жена, товарищ старший лейтенант. Может, хватит дурачиться? Может. Ты Знаешь, я ведь так соскучился по тебе. А я? Знаешь что, чем так мучиться, пойдем сейчас и всем скажем, что мы муж и жена. Вот уже три месяца, виноваты, больше никогда не будем. Что ты, что ты, если Катюша узнает, знаешь, у нас союз ты страшнее вашего. Выходит до конца войны. Выходит. Полная маскировка. Есть полная маскировка. Вот и чай. Ох, искушные же люди эти истребители. Как там все молчить? Хоть словечко бы сказали, улыбнулись бы. Кайсаров, могила, наследственный холостяк. Легче медного всадника в свести, чем одного из нас. Товарищ командир. Командиру полка направо? Я от газеты. Я корреспондент газеты Равда. Пионерская. Прямо. Спасибо. Слушайте, простите, вы для детишек писать будете? Для газеты. Благодарю вас. Пожалуйста. Только держитесь леска и не демаскируйте площадку. Слышите? Эй, эй! Хороший голос у вас, такой голос беречь надо, а про площадку мне уже говорили. Между прочим, товарищ, насколько я с детства помню, есть газета «Пионерская правда». А правды пионерской я что-то такое не слыхал. Ставьте себе идти. Можно. Нет, мячки! Бля! А ч ⁇ рт, детки, закачки! Погодите. А? Но ну, зачем бегать? Убедил, упала зажигалка, а тут бензин. Ну, мне бы крикнули. Да, пока кричать все взорвалось бы. У меня на зажигалке нюх. Пока кричала бы, пока сообразили бы, а, где ну, что. Ну, ладно, пойдемте, провожу. Товарищ майор, Слушай, э, попросите, чтобы Кайсара в тучи, если они свободно, уделили товарищи минут пять. Думаю, вам расскажут что-нибудь интересное. Благодарю вас. Пожалуйста. Можно идти? Да, пожалуйста. До свидания. До свидания. До свидания. Вот, видал, как получается? Сначала, значит, на У-2, потом в пионеры вожат. Ну, кажется, чем-то недовольный, товарищ майор. А, нет, товарищ полковник. Ну, хотя бы надо какой-нибудь солидной газеты. Ну, ЦО «Правда» или в Открываем случай от «Таймс». А то что, одеться? Имейте в виду, все хорошие летчики раньше были пионерами. Ах, ну да. Так разрешите идти? Да, пожалуйста. Внимание. Хорошо. Снимаю. Готово. Спасибо. Лучше ну, что же вам рассказать? Определил точно немецкую дальнобойную батарею, огневые позиции, подъездные пути. Потом радиировал турмовикам. Задали, Вот и все. Товарищ капитан, разрешить получить завершение. Материальная часть в порядке. Прибавьте боекомплект. Есть прибавь боекомплект. Все самолеты вернулись на свои базы. Да. Ну а сопровождали ТБ-3, да? Никак нет. Сопровождал штурмовики. ТБ-3, во-первых, бомбардировщик, а во-вторых, устарел. Да! Ну, конечно, конечно. Коротко очень. Но ведь вот вы встречались в воздухе с немцами, правда? Да. Вот какие особенности у их истребителей в сравнении с нашими или вообще с другими. Ну мы, скажем, знаем английский Летрэв 534, Хаукер Харикан, Спидфайер. Американский Американские: Кертис, Белл, Локид, Грумен. Ну или Франк Митов 109, Хенкели 113 или Фок и Вульф 187. Или, например, итальянский: Маки Капрони. А что? А, нет ничего. Авторитетный товарищ корреспондент. Очень авторитет. Давно пишете? Очень. Еще когда в школе училась писала. А теперь стал официальный сотрудник. А вы тяжелый бомбардировщик? Нет. Такая солидная. Ну тогда, значит, истребитель. Нет. Бегали быстро. Ну, у меня глаз наметанный. Вы известный летчик. А, ну понимаю. Не можете выдавать военной тайны. Ну а фамилию-то ведь можно? Меня зовут Валя, Валя Петрова. Ну, а вас? Булочкин. Булочка. Очень милая фамилия. Булочкин. И прошу, не назовите меня в следующий раз как-нибудь пирожком. Нет, что вы. А -а -а. Товарищ старший лейтенант сегодня дежурный в кухне. Но я думаю... Дегустации борща не помешает тебе побеседовать с товарищем из газет. Из газет? Это очень да. приятно. Пошу присаживаться. Стулья гостям и кресло мне. Ах, и... Да. <смех> Борщ борщом, беседа беседой. Почему помехаете? Только я не знаю, барышня, что, собственно, вам рассказывать. Ну, как-то. Ну брат Пересолеев. Облюбился. Вот. Ну, в общем, так. Лечу я. И соправляю штурмовики. Внизу вижу у немцев. Пушечка стоит. Калибром от а 210. Ну, значит, мы летим, она стоит. Потом летим мы назад, она уже больше не стоит. Понятно? Да. Вот все. Ну, правда, экипаж представлен к награде. Да, и он тоже. В общем-то, все подробности. Что а же это вы правы, Вас даже слова не вытянешь. Ну, рассказали бы еще что-нибудь. Ну, что можно еще рассказать. Извините, я как дегустатор должен быть в форме. Ну вот, однажды летим мы на лечу на истребители со своими двумя героическими борт с бомбежки. Как вдруг из затучки. <звук> Деньги. Похоже, да? Очень. Вот он самый. И вот такая бяка летит на меня. А у меня все полсотни бомб. Две тонны. В дороге еще. Вышли. Отбиваться нечем, понимаете, положение. Тогда я делаю шасси капот с правым и малым и захожу ему в хвост. Как, рубашу его? Ножом. Элероном. Элероном, Ну же. Ну и хвост обрубил. Веро. Ну, а он? Кто бяка? Да. Он летит. Ну и что а, ну, подожди, думаю. Тогда я делаю пикет с набором высоты и подлетаю. Рык! Так весь физеляш! в дверь гейма! И он уже! Ну-ка, вольки, чёрт его знает, летит! Ой, Ой как интересно! Она, а страшно, и, страшно. Страшно. Да, да, страшно, страшно, страшно. Да, страшно. Вот если бы у вас еще пушечка была такая, как вы меня отливаете, вы бы его сразу убили. Слушай, ты что-то больно переговорил, Слушай, да? Семен, ты получил полный таран, я делаю. Ну ничего, ничего. Лучше я ваш первый рассказ запишу. Вася, мне тебя надо, схованно. Да, простите. Вася. Вася. Да. Завтра у нас ответственный полет. Какой полет? Нет, это так для отвода глаз. Да. Э, между прочим, э, твой-то штурмин Гутузова. Да. Катюша, что ли, да? Да. Ну, брат, ядовитая штучка. Тоже, брат. Прямо У. перец. Mm. Да, вчера мне побочит газетку прислала. Mm. <смех> Смотри. И будто бы я недооцениваю, знаешь, что ли. Вон куда месяц mm. И фотографии. И вся группочка. Она кружочком отметилась. Ну и что же? Yeah. Просто хвастается. Mm. Так вот так ты между прочим, скажи ему, что Дучча не обратил никакого внимания. Ну, no. все? Нет, подожди. А, ты передай ей тоже фотографии. Вот мы троем. Ты да я до да кайсар. А -а -а. Я тоже крестиком ответился. Пусть знаешь, что наша фигура тоже печатается в прессе. Да, пусть не задаются. Ну, как? теперь ты все. Не, М -м -м. Нет, ты мне, причем, не скажи, что я... Да. И, нет, ты не обратил никакого внимания. Никакого... А -а -а. Понял. Впрочем, а вы откуда про самолет знаете? Очевидно, публивится он энциклопедию, просматривается, да? Нет. Просто мы очень часто спорим с папой о разных конструкциях самолетов. Ах, с папой. А, старик, значит, имеет отношение к авиации, да? Старику 48 лет, и он, между прочим, генерал-майор авиации. Ох, виноват, виноват, виноват. Осторожно. Да как там насчет папки? Ну как? Мы с папой друзья. Вы знаете, у меня от него даже никаких секретов нет. Вот даже если мне кто-нибудь понравится. Я обязательно познакомлю его с папой и скажу. Здравствуйте, вот мой папа, да? Да, я вот так и скажу. Здравствуйте, вот мой папа. Наша? Наша. И тогда папа все поймет. И он тоже все поймет. Хочу ж не понять, да яснее, ясно. Здравствуйте, вот мой папа. Давайте. У нас тут. Некоторые товарищи дали такую клятву, до конца войны никаких этих... -то... А чего никаких? Никаких там романов, браков. Глуп, конечно, да? А нет, почему же глупо? Я понимаю. Ведь сейчас война. А во время войны только финтифлюшки романами занимаются. Кто-кто? Финтифлюшки. Ветреные, значит. а Ты, значит, не глупо? Нет. Это хорошо. А с другой стороны, как странно выходит. Что же это? Во время войны всякая жизнь прекращается. а А жизнь Я это... А вы что это записываете? Мысли летчика о любви. Вы знаете, в крепком очерке это очень не помешает. Понимаете? Машины машинами, а человек-то все таки человеком. все что значит? Детишкам о любви писать будете, да? Послушайте. Ничего. Черт. Опять забыл. Вы знаете, вот у нас тут все падают. Вы знаете, да. вы мне зря все время о детишках напоминаете. Mm -hmm. Ведь у меня крепкий очерк и в комсомолку возьмут. А пионерская правда это только начало. А вот как у вас? Пока плохо летаешь, на У-2 сажают. Но ну, ведь не всю же жизнь на У-2 сидеть, правда? Обладел мастерством, можно идти в штурмовики, в истребители. Ну, понятно, понятно. Вот, полковник кажется освободился, Можете идти. Вас ждет полковник. Спасибо. Пожалуйста. До свидания. До свидания. Василий Пожалуйста. уже покидаете нас? Да, большое спасибо. Желаю написать хорошую статью. Буду стараться, а напечатает я вам пришлю. Будем ждать, а для полноты впечатления предложу лететь в город. А то, знаете, осень, дороги дождями размыло. Отвечаю потом за вас. Отправим на самолете. Боевой самолет? Даже считаю геройским. А кто пилот? вас знакомый, майор Булочкин. Как раз ему в город надо. И я полечу на его самолете? Точно. А, товарищ полковник, я так рада. Да, ну куда мне еще пассажир? Да видишь, у меня какое хозяйство. Вот еще радисты приборы подкинут. Ну ничего, пассажиры имеете в виду, легенькие? Да, воображай, Будов Настя. Какие себе Будов? Вон он идет. Сюда. Благодарю вас. Пожалуйста. Ой, какой. Пожалуйста. А я не к вам. Товарищ Буточкин. Мне полковник сказал, что я полечу с вами на вашем самолете. А это и есть мой самолет. А, ну, позвольте, позвольте. Это же совсем древняя машина. Я думал, что вы летаете на самолете, а оказывается, на У-2. Оказывается. Я ожидал, что знаменитый майор булочки летает на особенном, ну, в сверхскоростной машине. Я думала, вы вас, А вы у 2 А знаете, я в крайнем случае один могу полететь. Так что лучше садитесь. Парший лейтенант Туча. Так, Койсаров. Кабина, прям, скажем, не приспособленная. Сконструированная еще при царе Горохе. И прошу заметить, от шуток может рассыпаться. Так что рекомендую не шутить. Пожалуйста, простите. Пожалуйста, пожалуйста. Это вам для штаба? Так. Это две эскадрили дали. Так. Сейчас еду домой. Да не задерживайтесь здесь. А зачем же не задерживается, товарищ майор? Сейчас я еду. Ну вот и хорошо. Вы простились? Мы простились. А вот вы? Ах да, да, вполне. До свидания, дорогая, не скучайте без меня, скоро буду дома. А что их авиации, вас часто беспокоит? Да, да. Особенно эти. Э, как они называются? У-2. Внимание! Внимание! Воздух! Воздух! Недалеко от переднего края русский самолет У-2. Квадрат З! Квадрат З! На несколько минут я вас оставлю, господа. Седьмой на старт! Седьмой на старт! В кармане. Я загнал его на нашу территорию. Он сел в районе. Вашего у два, да? Столько часов прошло. А вы бы здесь вообще не ходили. Тут грязь понимаете, а вы в туфельках. Ну, меня, товарищ Булочкин за девчонку принимается. Котя, что с вами? Опять туфельки? Да, туфельки. Ну, знаете. Осторожней. Что? Да ну что с вами на руках-то ведь у меня нет туфелек? Все равно грязь. Летчик и боится грязи. Впрочем, какой вы. Ой! Мина! Еще что придумаете? Просто пробуйте. Потом станут здесь немцы и не наставить денег, то не ходит. Ну да. Ну да, я ведь сама понимаю, что это не мина. У мины вид совсем другой. Мина хода Т-35, Спринг. Ну, я все знаю. Я лучше пойду от вас. Со мной пойдете. Посмотрим, как насчет взлета. Это нас далеко, пускай ты к сердцу только никого не дал, пускай свечи буду строго, мне сверху видно все, ты так и знай, Святой Мужской Союз до конца войны. Ну, чего ж ты стоишь и спишь? Куда ты годишься? А? Да куда там с такой площадки взлететь? Ну ведь самолет-то маленький и разбег у него маленький. Да это черт его знает. Ну это же не, не современный какой-то тяжелый бомбардировщик. А, а? Да куда же ему до тяжелого то современного? Ну вот он может тихонечко взлететь и незаметно улететь. Да ведь сам самолет не будет взлетать, его пилот поднимает. А если пилот хороший. А если пилот хороший, то взлетит. А где же его здесь возьмешь, хороший? Тут ведь ас нужен, а не у два. Давайте скорее, Давайте, выше, выше, быстрее, быстрее, быстрее. Ну, покажи себе пережиток прошлого, тяжелый Я сейчас посмотрю. Конечно, если сравнить ее с летающей крепостью, то вот, пожалуйста. И не надо ни с чем сравнивать. Не да. сами по себе, а это сам по себе. Конечно, фанерный очень несовременный, но это даже здорово, правда? Да, конечно. То есть, нет, не совсем, конечно. Вы только потому не согласны, что вам, конечно, обидно. И вы правы. Такого летчика вдруг на какой-то маленький фанерный самолетик. Это все-таки архаизм, пережиток прошлого. Занята. знаете что пойдемте прямо к нам домой и наверное папа вернулся видите сразу занят. его очень давно дома не было что это вы так на меня смотрите а, да так вдруг представил себя вот мы придем с вами к вам домой придем и вы скажете здравствуйте вот мой папа скажу Скажу. Здравствуйте, товарищ генерал-майор авиации. Разрешите доложить. Вот Лучкин, один из лучших советских летчиков. И как жаль, как жаль, что он не летает на истребителе. Ну, куда ж там истребить? У меня головокружение часто и сердце. Опять же, нога. Мне истребители противопоказано. А в общем, спасибо, товарищ Петров. Спасибо. Спасибо, товарищ Пирожков. А, да, пожалуйста, ваш гривенник. Благодарю вас. Он... А все-таки до свидания. Трудник. Здорово, Кучки. А? Какие новости. Что такое? Пропал капитан Кайсаров. Сбит в бою. Попал капитан Кайсаров. Кайсаров находится у партизана. Там же их аэродром. Так вы полагаете, подход отсюда? Полагаю, что отсюда, товарищ генерал Майор. Товарищ генерал, мы боевые друзья Кайсарова. Разрешите мне вылететь за товарища? А вы не горячитесь. Прошу. Благодарю вас. На ваших скоростях вы там не сядете, а в данной обстановке с этой задачей справился бы не истребитель, а как полагаете, майор Булочкин? Товарищ генерал, старший лейтенант Светлова просит лететь за Кайсаровым. Товарищ генерал, боевым друзьям нельзя, так неужели девушка за истребителем полетит? Товарищ тучи у нас убежденный холостяк, и не скрываю, я в этом отношении взвод. Ну, если уж на У-2, то, во всяком случае, хотя бы бывший истребитель, товарищ Булочкин, все-таки друзья, настоящие летчики. И, смею заметить, все трое убежденные холостяки. Товарищ генерал-майор, я имею не меньше прав, чем друзья. Я жена Кайсарова. Кто жена? Я жена. Товарищ генерал, этого быть не может. Это не может быть, товарищ старший лейтенант, быть женой. Я за Кайсарова, как за себя, головой ручаюсь. Не теряй голову, Семен. Я документы видел. Спокойно. Извините, мне сердце. Ну, сердечные дела разберем потом, а полетит более опытный пилот, майор Булочкин. Майор Булочкин, пройдемте, разберем обстановку. спокойно. А, на -а. ну, а уж булочки, но ну, я вам не дам. Не такой человек булочки, чтобы девушкам поддаваться. И туча, туча это кремень, я скорее в землю, чем нарушу клятву. Ваше позволение, товарищ старший лейтенант, совершенно с вами согласны. Это просто нечестно, изменять клятве. Вот и мы давали зарок. Зарок? Да, до конца войны никаких романов, браков. И Маша Светлова, представьте себе, оказалась изменницей. Позов? Позов! Я очень вас, очень вас понимает, товарищ старший лейтенант. Да. До, сви до свидания. До свидания. До свидания, товарищ старший, до свидания, товарищ старший лейтенант. Товарищ старший лейтенант. Товарищ старший лейтенант. Товарищ старший лейтенант, товарищ стар. ой, вхожу в штопор. Очень хорошо написали. Технически верный, майор понравится. Вы ну, его подождите. Попробуйте пока молочка. У нас его хорошее. Ты чего мать? И с булочкой же радировала, вылетает вечером. И скучно как сегодня. Скучно? А вот ты на фотографию посмотри. Ладно. А, а чем ты, -то, товарищ, взволнована, а? Ничего, а текущая дела. Пролетит майор, все будет в полном порядке. Смотри ка Маша, еще стаканчик. По-моему, вас в эскадриле все очень хорошо относятся к майору. Все его любят. У -у -у. А как же, наш командир человек хороший. Летчик замечательный. <связь> ну, я одни его любят меньше, а другие больше, да? Конечно. А мы с вами, знаете, уже встречались. Где? Я улетал с вашим майором, а вы там с ним стояли и разговаривали. Прощались. <связь> ага, помнишь, там туча был и кайсар. <связь> Шляпа ты, Маша, на тряпку. Я вытру. Нет, нет, я сама. А вы признаетесь между нами, Маша, вы чем-то взволнованы, Да. Одно скажу, никогда не любите летчика. Маша, кричи, ура, радио, майор Булочкин через три часа будет здесь. Ой, да что ты. Ой, Да, будет здесь. Любите? А он вас очень. Ну что ж, тогда хорошо. Вот вы меня понимаете. На другие смеются надо мной. Зачем же над вами? На ну, другими смеяться надо. Как вы сказали? Прилетел. Жив, полный порядок. Ну а теперь я могу в город ехать. Да. Валя, Валя, да куда же вы? Здравствуйте. Принимает почту пакеты. Здорово. Сереженька, Сереженька. Маша. Милая. Только, пожалуйста, не при всех, а то. Сереженька, а раз майор ничего не говорил? Нет. Сереженька. А что? Ведь уже все знают об этом. Все? И Туча? Угу. Спокойно. Спасибо товарищ майор, что привезли. Ну, а чего там, было задание привести и привез А уж если спасибо, то не мне, а ему Ну, братцы, это такой полет был, я вам скажу Вы на плоскости посмотрите Черное место с горяча все мимо нас проскакивал. А булочки так, тихоходом, то над пучками, то под пучками прятались А потом немец как пристал, ну думаю, собьет Ничего, ушли, с пустыми баками сели, честное слово, все-таки ушли Удивительная машинка маневрирует, что твой истребитель. Да ну что было, что было. Ничего особенного, спасибо. Опять ко мне черный месяц привязался. следующий раз в лоб пойду, чтобы не приставал больше. Василий Васильевич, кто-то на ваши знакомые приезжал и все спрашивал про вас. А это Из газеты. Ваня Петрова. Что? Целый день ждала, а потом не знаю, почему вдруг заторопилась. Хм. Ну, раз уехала, бог с ней. Слушай, а может быть, вдруг что-нибудь серьезное не знаете, а? Не знаю. Может быть, не уехала еще. Спокойно. Что там? Летчик знакомый. На повороте остановись, ладно? Э -э -э. Что я вижу? Наш специальный корреспондент. Товарищ ящная литература. Разрешите? Пожалуйста. Поехали. Только здесь вот. Нет, вы не беспокойтесь. Я вот здесь вот, в уголке. Я, знаете, не любим. Отвык от женского общества. Особенно после некоторых событий. А какой изменник. Какой изменник? Нет, нет. Он ни в чем не виноват. Я сама во всем виновата. Да вы тут при чем? В Я понимаю, если бы он с Качушей, с Кутузовой, с товарищем старшим лейтенантом, или с вами, который цуслилит ну, в Вот вам сюжетец. Выручили товарища, от немцев спасли, и вдруг опять потеряли. Как потеряли? Разве знаете, что Булочкин летал к партизанам за Кайзару? Ну, и вдруг он оказывает все мужем летчика светлого суда. Знаете, я его даже и не поздравила. Значит, чем поздравлять, кого? Булочкина? Причем а тут Булочкина? Как причем все-таки человек женился? Кто женился? Булочкина. Как? И Булочкин женился. Да. На ком Как На Наком на я вас спрашиваю? Да на светло вы. ж мы сами об этом говорили. Ничего я вам не говорил. То есть, как не говорили? Пугло меня напугали его. А Булочкин хинился. Да Булочкин сто лет не верится. Это Кайсаров на светло выглянился. Что? Ну да, что мне сюда, нет, сюда, близко. Конечно, Кайсаров. Оставите машину. Стойте, кто это вас подбросил, точно на минное поле сели. Минное поле? Минное поле. Я точно понимаю, что минное поле. Это он меня тогда пугать не хотел. Сейчас с вами, что с вами, а? Смотрите, пожалуйста, человеку дурно. Не надо, хорошо. Я, я очень рада. Почему вы рады? Что, что истребитель погиб, да? Нет, я хотела сказать, что я очень рада, что майор Булочкин такой хороший друг. Друг кайсару? Ну, это дудки. У кайсаров это ехидна в шее. это воздушный иуда. А Булочкин это кремень. Я за чем как за себя головой ручаюсь. Ай, дура та девушка, которая булочкиным увлечет. Дура. Конечно, дура. Дура. Дура, а кто дура? Я дура. Ну почему тут выслушаетесь? Он говорит дури в ответ. Нет. Ха-ха-ха-ха. <смех> И опять на свой У-2. <смех> Ох, а ведь все это из У2, да? Ох уж мне этот Удва. Хотя я вам скажу по секрету. Среди У2 есть отдельные индивидуумы. Булочкин, да? Слушайте, при чем тут болознь? По данным разведки, это новое секретное орудие находится где-то вот здесь. Точнее, указать трудно. Далеко за линией фронта. И вот приказано, во-первых, найти эту пушку, во-вторых, не дать ей сделать более одного выстрела. Летчик должен обнаружить ее, связаться с артиллерией и корректировать наш огонь. Это я поручаю. Есть, товарищ генерал-майор. А вы садитесь, товарищ, это я поручаю майору Булочкину. Есть, товарищ генерал-майор. Это дело у два. Вы летайте на разведку каждую ночь, но не увлекайтесь. Начнет светать, уходите. Если нападут мистер Шмидт и радируйте, истребители будут готовы. Это я поручаю старшему лейтенанту Пучи. Есть, быть готовым, ты генерал-майор. 38-35. Как слышно? У нас подряжены приборы. Слышите? Слышите? Нацист Буча. Передавайте Булочкину на святаю. Пусть немедленно возвращается обратно. Там появились немецкие стребители. Эти ускадывают <плодут> в воздух. А мы-то на что? Приготовились, Катюша! Эх, была не была! Великую битву скромной учебной машиной У-2 и заканчивает войну грозным для врага, ночным легким бомбардировщиком по 2 Поликарпов-2. Верховного совета вручаю вам награду. Поздравляю. Служу Советскому Союзу. Майор Булочкин. От имени президиу Верховного Совета вручаю вам награду. Поздравляю. Служу Советскому Союзу. Старший лейтенант Кутузова. Поздравляю. Ну что ж, Василий Васильевич, может быть, стыбитель пересадите, нет, капитан Васильевич. Оставьте на подло. Поздравляю. Служу Советскому Союзу. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне бы хотелось Простите. с вами... Здравствуйте. Что? Здравствуйте. Извините, пожалуйста. Товарищ старший лейтенант, я хочу с вами посоветоваться. Насчет авиации? Нет, вопрос сугубо личного характера. Союз-то как видите? Это ужасно. Один я остался. И вы тоже вроде как бы одна. Ну и что же? с вами новый союз организуем. Слушайте, ну какой же это будет союз, не мужской, ни женский? А он, если будет такой смешанный. Я что, тварин? Захотели могли его понять, товарищ Думаете, могу? Конечно, можете. А я уж что не пойму, что не поймете, я вам расскажу. Это, я делаю это в продуманную. Котик! <свист> Здравствуйте. Вот мой папа. Убежденные холостяки.